Как можно объяснить, что несмотря на угасание авраамических религий, в разных резонансных дискуссиях, в состатусе эксплуатируется образ жертвы? Образ жертвы, он вообще связан со всеми авраамическими религиями, а как вы сами понимаете, они находятся сейчас на последнем издыхании. когда-нибудь видели умирающего старика или старуху? Да они родных детей заложат, только бы еще часок пожить. В этом состоянии уже, как правило, адекватности никакой. Авраамические религии к своей пастве относятся как к рабам, они так и называют, да, овцы моего стада. Овцами обычное овцы это имущество, овцы это товар и вообще рабы стада должны были, должны идти на выкуп, выкуп того, кто выкупается. В данном случае это умирающая эгрегориальная система. Именно поэтому так культивируется образ жертвы, потому что например по христианской э, э, парадигме, там жертва нужна добровольная, а человек должен трижды сам согласиться, что он пойдет жертвой взамен, да, например, там убиенного Христа. Иудеев, понятно, не спрашивают, но самуран тоже не спрашивают. У них это все делается через ритуальное обрезание. Поэтому вопросы жертвы культивируются, потому что люди, во-первых, понимают, о том, что происходит. Может быть не до конца осознают, но понимают. И э, тот, кто не хочет быть жертвой, тот пытается от этого дела выкрутиться. Тот, кто согласен быть жертвой, тот распространяет эту парадигму. Обращайте на это внимание. Э, религии, они эврамические для того и создавали, чтобы собрать такое количество стада, чтобы выкупить себя. И поэтому спасение, о котором вам так долго говорили попы, оно к вам-то не имеет, в смысле к людям, не имеет никакого отношения. Спасать собираются не людей, собираются Бога, иудейского Бога, который породил все это э, мероприятие. А любое спасение требует выкупа, то есть оплаты. То есть на одну чашу вешаются негативные поступки, на другую чашу вешаются позитивные поступки. Эта парадигма началась от первого авраамического канала, который называется зороастризм. Вот там взвешивали плохие и благие дела. Если благие дела перевешивали, то плохие могут быть аннулированы. Но если плохие дела перевешивают, то аннулируются э, все хорошие. То есть вот такая вот бухгалтерия, это достаточно простая. И для того, чтобы выкупить себя, надо предоставить то, чем ты владеешь, потому что по тем законам можно было выкупить себя имуществом. Вот и думайте, кого на, самом деле, на кого на самом деле распространяется религия спасения.